Расскажите, пожалуйста, почему вы выбрали именно этот материал? блок теплый, теплый, быстро в монтаже, очень удобно делать. Быстрый, а... хорошо получается. Геометрия блоков замечательная, выдержанная. Скажите, пожалуйста, строительство сколько по времени примерно заняло? Три месяца. Три месяца? Полтора, три месяца. Крыша, окна, дверь. Все, все... 3 три-три с половиной метра, не больше. Расскажите, как зима проходит в таком доме с такого материала? Дом от штукатуры внутри, то есть никаких ветров не существует. Нету сломана, нету трещин, нету ничего, все замечательно. Фундамент был сделан одной плитой. То есть здесь фундамент замечательный, и на этого фундамента ничего. Волки легли хорошо. Я сделал уже второй это уже второй дом. Первый дом делал для себя. Тоже из пластблоков, из таких же точно, так же. точно такой же дом. И размеры такой же, ну чуть побольше размеры. А второй дом ты сына сделал. Точно, точно ну, такой же, в принципе, как и первый. Теплый пол в этом доме теплый пол. А... У себя нет. У себя я не стал делать. Торопился. А по усадке никаких моментов не было? Нет, усадки нету. Плита сделана, фундамент сделан плитой. Под плитой еще пробуренные отверстия были, которые заливаются. Так что тут все замечательно. Это делается первый этаж, потом делается, между этажами делается армированная стяжка. Ставится второй этаж, потом ставится третья армированная стяжка. И все, и дом никуда не уходит. Можно жить. Ну, вот Здесь хотим еще гараж сделать. Блоки мы также у вас брать. А в целом комфортно жить? Ну, замечательно, лучше, чем в квартире. По цене получается дом построить, получается по цене однокомнатной квартиры. Ну что, лучше однокомнатная или или здесь? В общем, на 10 дом. 180, это у меня 200. У меня еще туда сделано крыло, туда сделано крыло. То есть я, я точнее еще, еще добавил доме а здесь нет здесь пока вот так вот Тут поставим еще гараж вот, до теплицы ну здесь я не знаю что войдет по не получится что-то еще делать нам пока это им, им пока этого хватает загрузка да? они счастливы очень так что зовут в таком доме вот баня все есть